Мужик входит в бар, дает купюру, просит пива, бармен дает ему сразу сдачу. Мужик удивлен, как же, ты никогда не дал мне сдачу, что, что, что, что случилось? А пива нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты и палец вверх. Пока.